Доброго-доброго всем денечка. Нас все-таки завалило полностью снегом, так много снега. Вот сейчас хотим сделать попытку добраться до теплицы. Я сейчас подняла свой дневничок за прошлый год. Хм, смотрю, а 9 то марта я уже посадила. В теплицу кусочек там такой на зелень. Многосемейный лук. Думаю, надо мне заняться этим. Ну, прежде вот надо сейчас туда прорыть тропочку. Потому что. Потому что, потому что не пройти. Смотрите, как у нас много снега. Очень. Вот буквально сегодня только не метет, а вообще огромное количество снега, конечно. Поплывем, скоро мы поплывем. Все у нас во дворе в снегах. В снегах. Смотрите, сколько у нас снега со Это стороны построек. Просто огромное количество. Огромное-огромное количество. Весна уже чувствуется. Март. Смотрите, какие сосульки. Сосылки, сосылки. Весна идет, весне дорогу. Нам в этом году со снегом очень повезло. Вы посмотрите, сколько его. Видите, как много. Все он толкал, это бульдозер, который чистит улицу. Это у нас перед гаражом вход. Все закрыло. Огромное количество снега, конечно. Значит, будет урожайный год. Будем уповать на это. Вот процесс пошел. <свы> процесс пошел. Тропка, тропка скоро будет. Знаешь, как весело? Шустренько, бодренько. Снега много, да, Флорентовакович? Ну скажи что-нибудь. Только начинается Почему ты так говоришь Только начинается Все закончилось уже Хватит зимы нам До теплички добрались Видите как, как, какого глубина Получилась у нас Такая траншейка До теплицы Ну что Все Жизнь начинается Все вперед и вперед Весна-весна. Да. Здесь растаяла. Залки. Залы накидать надо. Так скопается и сюда посадим лучок. В прошлом году у меня вот здесь был такой беспорядок у нас пока, но думаю, что это решаем. Вот так у меня лук выглядит. Перебрала я его, почистила и еще посадила в такую чашку для зелени. Много. В теплицу сегодня сажать не будем, потому что земля мерзлая. У нас еще холодно. Так что подождем. Вот пока будем пользоваться такой чашечкой. Быстро пойдет уже. Некоторые проросли. Ну что же, я моя. Мир вашему дому!